В 2002 году у меня родилась дочка. Я стала мамой замечательной девочки, но, как выяснилось, со временем, с особенностями. Было дегестировано не сразу, мы получили инвалидность в два года. Наверное, это закалило меня, сделала сильной. Вот. Все время мне хотелось для нее будущее, как и для всех. Основно тут я пою. У меня это хорошо получается. <свистит> а, это интересно. Это, потому что мы ездим а, по разном, в разные города этого, с, с преподавателями. Делаю разные поделки, мыло делу, выжигание. выжигание, это на лобсике перелили. Во-первых, это моторика рук однозначно моторика рук потому что это ж каждую заколочку нужно там листочек прилепить что-то это все как бы моторика рук и успокоение все таки я считаю что немножечко дети пусть ненадолго но это их немножечко успокаивает для них что-то новое всегда интересно и они сами тянутся ребенок, а сложнейший. Для меня был самый трогательный момент «Спартакиада» городская на э, стадионе Горняк наш. Этот ребенок, который нельзя подходить, он был в таком своем мире. И когда он взял всех ребят, которых была концертная программа, они пели, и он взял их за руки, всех своих ребят, он назвал их друзьями. Девочка у нас есть, она в Брянногорске живет, но она постоянно участвует в нашем фестивале. Она танцует восточные танцы. Ребенок с синдромом Дауна, ну необыкновенно. Они научились выжигать, рисовать, но самое главное, мне кажется, дружить и не чувствовать себя одинокими. Вот для меня самое главное вот это вот.